Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня мы с вами посещаем частный дом, часть домовладения, двухкомнатная квартира на земле. Центральный округ города Краснодара, улица Длинная, там вот улица Воровского, ой, не Воровского, а Володарского. Пойдемте, здесь есть гараж, небольшой участок земли, порядка двух с половиной соток. На территории садовые деревья, виноград. Можно приготовить шашлык. Небольшой участок, конечно, да. Вот а Водопровод, канализация, газ, свет. Все подходит к дому. Плюс небольшая пристроечка. Веранда. То есть вот ну, земли, вот, пожалуйста, вот здесь. То, что из земельного участка. Так, проходим в дом. Домик коридор. С этой стороны у нас ванна, ванна достаточно большая, душевая кабина, стиральная машина, унитаз установлен, окно. Здесь ниша довольно-таки большая, плотная, довольно большая. Здесь проходная кухня. Кухня где-то порядка 10 квадратных метров. Длинная с окошечком. В кухне установлен двухконтурный газовый котел. Водопровод все здесь есть. Здесь вот комната, В комнате порядка 15 квадратных метров, посылки достаточно высокие, такие вот, и еще одна комната 9 квадратных метров, вот такая вот.